Судя зву, здравствуйте, это студия звукозаписи. А, и мне говорили здесь, что голос есть. Вот а, здесь есть песня. А, я вот можно я вам ее спою вот так вот, ну быстренько. А вы вот как со стороны а, называется песня "Chandelier". А, вот песня. From the Chandler, from the chandelier. From the chandelier. А, я... а А, а, а. -а, -а.